Рассказываю о том, как я делаю осмокот на основе шкурок бананов. Немножко в сторону отбегаю. Вот используют ли в цветоводстве или где-то еще, ну, в основном цветоводстве шкурки бананов? Да. Как? А, разрезают их и замачивают в воде. Допустим, на лит... литровую емкость берут, и туда вот шкурки бананов, оно настаивается, потом поливает. Ну, это известно. Я тут Америку не открываю. Используете ли вы бананы? Ну да. Ну что бананы не едите? Идите. А шкурки куда? Естественно, на компостную кучу. А куда же еще? Туда же идут и очистки, и шкурки от яблок, потому что яблоки сейчас чистят, потому что они сверху покрыты парафином. Туда же идет и трава. Вот, и листва, и все идет туда, все, с, допустим, остатки хлеба идут засохшего или несъеденного туда на компост. Ну, в общем, получается удобрение, когда перегниет. Но это в долгосрочной перспективе, а нам же осмокот нужно сделать. Тут и калий, и фосфор и микроэлементы ну, очень полезно, вот, но ждать, пока она перегниет, ну можно подождать, а можно не ждать. Вот берете вот шкурку, как я делаю, я делаю как, вот его мельчу, потом перемешиваю с землей, потом вот такая емкость у меня, да, <связь> и уже смесь банана, бананов, да, шкурки банана с землей сюда вот так вот насыпаю смесь. Потом сажу что-нибудь и досыпаю землей. Получается, что корни как раз находятся у шкурки бананов. Можно еще перед использованием <coughs> замочить, просто замочить на сутки, там, на двое, на трое. Чем больше, тем лучше. И уже мокрая, насквозь мокрая, хоть выжимай. Вот, выжимать не надо, естественно. Сюда вот и ложить. Что получается? А тут быстрее начинается процесс перегнивания. Получается, корни начинают работать, вот, расти, а тут перегнивающие шкурки бананов, которые постепенно будут отдавать свой калий, фосфор и другие микроэлементы. Дальше. Можно посоветовать вот, выше картофельной очистки тоже на компост. И оно тоже полезно. И оно тоже будет питание давать. Ну, только немножко тут другое, чем то же самое. На крошиле также замочили, понимаете, если сухое, вот такой вот сунуть в грунт, ну вы же не будете туда вот заливать цветок, правильно? Не будете. А нам нужно, чтобы быстрее процессы перегнивания начались, потому что корни, ну не могут они вот перерабатывать вот эту, им же нужно, чтобы гнило. И вот они будут в земле при этом перепревать и постепенно отдавать корням все питательные вещества. Еще есть момент, вот вы берете рыбу, да, но ну голову уж не едите, выкидываете, опять куда, на компост, плавники не едите, на компост, внутренности, ну что там кишки есть, зачем, тоже на компост, оно там перегнивает, и вы опять вносите, ну хотя бы в те же цветы, если хотите, или на огород. Это же можно использовать и в цветоводстве, даже используют как, голову допустим рыбы. Я читал, что опытные овощеводы ложат под корни, допустим, помидор, под огурцов, там, тыкву. Ну, потому что в рыбе много фосфора. И вот эта голова или плавники там перегнивают, да, и постепенно дают фосфор корням, что считается хорошо. Ну, не знаю, не знаю. Хотя теоретически все правильно. Тут же можно тоже использовать. Берете голову, ну, накрошили ее хорошим ножом, плавники там порезали, кишки, все это перемешали с землей, сюда засыпали вот так вот. Если полностью засыпать, то если у вас, то тут будет кишки там, или что-то идти от рыбы, она будет запах давать. Даже не просто запах, вот, а может быть и вонь. Это нежелательно. А вот когда вот так вот половину сделали, как раз вот корни здесь вот находятся. А здесь вот слой земли, который мешает выходу из всех этих неприятных газов сюда. Я не пробовал, но теоретически это все правильно. В рыбе много фосфора и микроэлементов. Правильно? Корни начинают расти. ну Они, они корни по-любому будут расти. Хоть в земле, хоть даже и без земли растут. Они все равно будут увеличиться в размер. Потому что жизнь это что? Размножение. Вот, на молекулярном уровне они размножаются, и вот будет питание брать. Вот. Можно одновременно использовать и рыбу, и бананы, и э, очистки. Вот. и все будет у вас в шоколаде, все будет хорошо.